Разнеслось государево слово Защитим Петербург от угроз И у юного града Петрова Появился надежный форпост Так с врагами и ветрами споря Стал на вахту три века назад Главный остров Балтийского моря Славный город, любимый Кронштадт Главный остров Балтийского моря Славный город, любимый Кронштадт И служил он Отечеству верно На пути у врага он вставал Провожал он в поход Крузенштерна И обратно с восторгом встречал Видел он не триумфы и горе Помнит он первый флотский парад Главный остров Балтийского моря, Славный город, любимый Кронштадт. Главный остров Балтийского моря, Славный город, любимый Кронштадт. Городов есть немало красивых, С непохожей на эту судьбой. Но один он такой у России, Город самый военно-морской. Стой, уверенно с временем споря, как надежный Петровский солдат. Главный остров Балтийского моря, славный город любимый Кронштадт. Главный остров Балтийского моря, славный город любимый Кронштадт.